Сейчас выключим свет и посмотрим. Вот это прикол! Ты что, Юмичу, боишься темноты? Кажется, наш Гландер Ваня перед Хэллоуином и умрет. Так, что? Что такое? М -м -м, а шлюнки потекли, можно их просто съесть? Ань, ну ты же обещала оживить наш Хэллоуин слайм. Да, Ань, и не будешь же ты есть глаза, да? Че, Сафина, не будешь же ты есть глаза. Ну ладно. Давайте превратим его в настоящего Хэллоуин монстра. Привет, ты на канале Magic Pets. No. И сегодня я решила начать видео. Я Киса Алиса. Так что, скорее давай это, подписывайся там на канал внизу. А теперь ставь лайк. Голосуй вопросы, пиши комментарии. Ставь лайк, подписывайся. Кисалис, может хочет, а? Эм, а, ну ладно. Мне пора кое-что пойти и приготовить. Потому что сегодня... Так, да, понятно. А скоро Хэллоуин. Привет, ребята! А, а чё это вы на столе все сидите? Слезьте со стола, вы чё? Прости, Анюта! А, Ань, это мы тут, короче... Софи! Ладно, ладно, мы хотим сделать Хэллоуин слайм! Слайм? Что? Ой, ну Аня, ну ну Хэллоуин, ну, Хэллоуин же скоро! Да? А, -а, -а, а Ты чё, на показе мод себе все мозги отморозила, что ли? На показе мод? Я надеюсь, ты не забыла выпустить ролик на канал Magic Family! А, вы про это, ребят, ну это был не показ мод! Ну! Ну Да, короче, ребят, на канале Magic Family, видите, там сзади, сзади меня надпись. Там вышло видео про то, как мы ходили в зоомагазин и накупили кучу смоток осенних всяких разных, в том числе хэллоуинская. Так что там, ребят, не просто куча покупок и 10 крутых осенних подслуков Но самое прикольное, это то, что все эти луки у нас одинаковые вместе с Аней. Представляете, мы и Аня одеты одинаково, класс, да? Софи, слезь со стола. Вот как всегда все себе присвоили, не только вы, но и я вместе с Аней тоже. Кисалис, не обижайся, я вот себе ничего не присваивала. Короче, ребята, потом... Сходите и посмотрите, потому что это очень прикольно. Это было первый раз в жизни лайк. Юми, ты что, попрошайничаешь? Ну да, немножко, а что? Все, хватит попрошайничать. А на твоем канале вышло видео? На моем канале выйдет завтра, потому что я помогаю вам снимать. Тогда сегодня ребята посмотрят тут и на Мэджик Фабуле, а завтра на твоем, да? Давайте уже начинать. Когда сходите посмотрите, лучше мне лайк поставьте за пижамку. Так, ну что, ребят, для начала мы сделаем гигантский Хэллоуин слайм в блендере. Он должен получиться огненно-оранжевый. Мы постараемся. А как же безумные страшные глаза? Киса Алиса, Зачем ты выдаешь все наши Хэллоуин-секреты? Глаза будут позже. Тихо. А паучки? Алиса. Ань, давай смешаем в блендере все слаймы, лизуны и жвачки подходящих цветов. Ну, вообще-то мы так и планировали. Круто. А тебе и свечи? Алиса, тихо. Так, это у нас бледно-оранжево-розовая жвачечка. И она очень прикольно тянется. Смотрите, ребят, как классно. Ань, давай уже ее в блендер. Так. Пока все хорошо бери вот эту огненную. Так, посмотрим. Ой, ой, ой. По-моему... По-моему, это мягкий пластик, который может затвердевать. Да, Эйвен, похоже на то. Но все равно он нам подходит. Только нужно его выковырить оттуда из баночки. Что-то он О, не вытаскивается. Ладно, кидаем в блендер. Главное, чтобы Хэллоуин слайм получился ярко-оранжевый, прям как осенняя тыква. Я думаю... Блин, да как же его достать? Я думаю, он таким и получится. Главное, чтобы все пошло по плану. Да, а то у нас обычно все идет не так. Надо добавить еще, а то он маловат. Не переживайте, у нас много подходящих баночек, так что он у нас будет большой. А вот там салатовый лизун, он нам не подходит. Да, он нам весь цвет испортит. Погодите, ребята, вы еще не знаете, что это за лизун, он необычный. Так, вот этот небольшой желтенький лизунчик очень классно тянется. Покажи, мы должны убедиться, что он нам подходит. Да, подходит. Конечно, подходит Юмичу, в огне же не только оранжевый цвет. В нем есть и желтые оттенки, так что все будет отлично Он такой прикольненький, такой мягенький и гладенький Такой холодненький, слизкий, так приятно Ань, может хватит, а? Ладно, в блендер Так, у нас тут еще есть пакетик желтого пластика Вот его они обязательно добавят Да-да-да, Ань, Добавь его обязательно, пожалуйста Почему? Что в нем такого, ребят? Обычный желтый пластик Юми, не лежи, не все в этом мире можно есть и совать в рот Да? обидненько. Просто он такой яркий. Жаль, что его нельзя съесть. Короче, Аня, он нам нужен для того, чтобы наш Хэллоуин слайм держал форму, а не просто размазывался, как кисть, поняла? А, понятно. Ну да, этот яркий желтый пластик точно поможет ему держать форму. Он такой классный. Хочется сразу из него что-нибудь полепить. Ну давай уже. Ладно, ладно. Так, у нас осталось 4 подходящих баночки. В одной из них желтый лизунчик тоже, но немножко более бледный. И мне кажется, даже зеленым цвет отдает. По-моему, не зеленым, а салатовым. Салатным. Интересно, как правильно салатовым или салатным. Короче, он тоже очень классно тянется. Еще один желтый, только уже с оранжевым. Мне кажется, оттенком тоже отлично подходит к нашему Хэллоуин слайму. Сейчас, ребят, пожемку его немножко. Это так прикольно. А, если ты будешь жамкать каждый лизун мы никогда не закончим. Вот именно. Ой, ну какие вы. Ладно, это же так мило. Послушайте, как он хрустит. Ань. Ладно, ладно. И оранжевый. Открывай давай скорее. Ой, он какой-то пористый и кажется в нем что-то есть. Давай посмотрим скорее. Так, смотрите как он тянется. Да, он какой-то негладкий. И кажется внутри у него эти, как их там? Пенопластовые шарики. Еще и не белые. Ага, какие-то зелененькие. Но нам это подходит, давай су его туда. Так, э, что это за салатовая банка? У меня есть подозрение, что это не просто какая-то жвачка для рук. Это тоже пластик. И он очень прикольный, но нам он не подходит по цвету. Мне кажется, что эта штука фосфорная и светится в темноте. Сейчас выключим. Включим свет и посмотрим. Точняк, вот это прикол! достань его. Ой, смотрите, он как грибок, только верх у него светится, а низ вроде бы не очень. Некоторые его кусочки будут светиться в нашем Хэллоуин слайме. Да, ты прав, Эйван, когда я его смешиваю в нашем как бы белом хендгаме, который тоже немножко светится, появляются фосфорные кусочки. Вот это Давай, пихай его тоже в блендер и замешаем его со всеми остальными. Ань, слушай, включай уже свет, а то как-то не по себе. Ты что, Юмичу, боишься темноты? Сейчас, ой, ой, ой, все. меня, когда смешаете, и будете делать глаза и пауков и черепа. Отлично, Киса Алиса, у тебя получается нас выдавать. Ну что, погнали? Погодите, ребята, я тут кое-что нашла. Помните те самые лизуны? Которые были похожи на какашки? Юмичу, ну... Опять ты, ну. Они а, ну ведь правда они сейчас похожи на что-то странное. Зато они смешались и превратились в темно-оранжевую массу. Мне кажется, подойдет к нашему Хэллоуин Слайму. А, а, ой, блин. Ну ладно. Фу, правда похож на кокольку. Всем разойтись, погнали. Ой-ой-ой-ой, как еще наш Блэндер вален не сломался? Как он выдерживает все эти мучения? Сама не знаю, ребят. Так, надо поправить розетку, а... О, вот так. Ой-ой-ой, блин. Кажется, наш блендер Ваня перед Хэллоуином и умрет. Ну, не факт, ребята. Смотрите, как он хорошо перемешивает. Так, что, что такое? Что такое? Давай, давай, Ваня, ну... Так, так, ладно, давайте посмотрим, что у нас получилось, по-моему, он уже смешал нашего монстра Хэллоуин монстра, а это все твоя какашка, Ань. Хватит говорить это слово, сейчас я все достану и все будет хорошо И вот эти кусочки соберу и тоже сюда запихаю и все будет круто Кстати, он получился очень классного цвета Да, только вот этот фосфорный кусочек как-то отделился Ничего страшного, мы замешаем его туда руками По-моему, о. Очень красивый цвет. У нас есть еще один гигантский лизун с прошлого раза, только розовый. Но так как мы так и не придумали, что с ним сотворить, я предлагаю вам тоже сделать из него Хэллоуин слайм, только другой. А вот он наш оранжевый Хэллоуин слайм с фосфорными кусочками. А вот теперь, по-моему, настало время глаз свечей и всяких таких штук. Ань, а давай из розового сделаем черный. Так, сейчас, подождите. Ух ты, прикольно полосочки светится в темноте. Ну что, наконец-то будем его оживлять глазами и всякими штуками? Да, киса, Алиса. Так, давайте его подразмажем вот так немножко по столу. И вот такие штуки у нас есть. Это Crazy Unicorn, сумасшедший единорог. Кстати, да, на рисунке единорога это типа его такие странные глаза. Давай, давай скорее. Ну достаю, достаю, сейчас, подождите. Это, кстати, от глаза с супер кислой жидкой начинкой. М -м, а шлюнки потекли, можно их просто съесть? Ань, ну ты же обещала оживить наш Хэллоуин слайм. Да, Ань, не будешь же ты есть глаза, да? Ладно, ладно, не буду есть глаза, они, кстати, очень вкусно пахнут. Сейчас мы их распакуем. Да, пахнет вкусненько. Что-то у меня не получается достать. Ой, они, оказываются такие странные. Хм, даже мне захотелось э, попробовать съесть эти глаза. Черт, Сальфина, не будешь же ты есть глаза. Ну ладно. Смотрите, ребят, какие они смешные. Во-первых, они разноцветные, а во-вторых, они прям такие мягкие. Можно их вот так вот выпучивать. И такие липкие, слизкие. Короче, круто. Давай, оживляй Хэллоуин слайм. Так, сначала... Так, только не ешьте их. Сначала нужно его немножко еще подразмазать и сделать углубление для глазок. Так... По-моему, отлично. И мы оживляем нашего Хэллоуин слайма. Ань, по-моему, он получился очень милый, прикольный и совсем не злой. А еще он похож немножко на, знаешь, эти эмоджи какашки. Да что же вы все про эти какашки? Ну, сколько можно, ребят? Ну, получился ничего, но не хватает паучков. Так, паучки. Смотрите, сколько у нас самых разных паучков. Какие сюда подходят? кисалис Вот эти вот черные. Надо их разлепить и рассывать в наш Хэллоуин слайм. Ань, ты обещала, что у него будет черный рот? Да, да, да, Юмич. Я не забыла, вот для этого у нас есть вот такой вот черный космо ой, слайм И он у нас будет вместо рта а -а -а, прикольно, давай, лепи его Так, пока просто положу Сейчас переложу наш крейзи Хэллоуин слайм И начнем залепливать его вот этими вашими паучками Сделаем ему прическу, налепим сюда, сюда, в разные места, короче По-моему, получился очень прикольный Хэллоуин слайм Он такой милый и смешной Аня, он правда похож на эмонжи-какашку. И он не похож на какого-то злого монстра. Ну, мы же все с вами добрые, поэтому у нас и Хэллоуин Слайм получился такой добрый. Хорошо отмазалась. Ань, а давай его смешаем. Да, чтобы он стал больше походить на какого-то монстра. Они а на милую какашку. Кисались сейчас ругаться будут. Ну что ж, ребята, как скажете, давайте превратим его в настоящего Хэллоуин-монстра. Да, Ань, короче, разъединяй вот этих вот паучков и разложи их по всему слайму, а потом мы его замешаем. А теперь, ань, перемешивай давай. Так жалко, если честно, его. Ладно, хорошо, сейчас все перемешаю. Сейчас у него где-нибудь случай раз и вывалится глаз. По-моему, так он больше похож на какого-то Хэллоуин монстра. И э -э, настоящая хэллоуинская гадость. И теперь давайте для начала покрасим наш второй Хэллоуин слайм, а потом сделаем из ним кое-что. Так, погодите, ребят, до вашего Хэллоуина еще есть время, так что мы все успеем. Давайте в другой раз. Мне нужно идти снимать видео на свой канал, чтобы оно завтра там вышло. Только Обещай! Обещаю! А давайте, если ребята наберут много лайков, мы снимем видео про наш Хэллоуин. Давайте? Ну, если наберут Юмичу. А ты иди и смотри ролик на канале Magic Family, где мы оделись одинаково сами в 10 разных луков. Там есть еще Хэллоуинская одежка. Увидимся!